Урок в классе, и Марья Ивановна ругается на Вовочку. Вовочка, почему ты украл скелет из кабинета биологии и отнес его в столовую и закинул в кастрюлю? Вовочка испугался, такой начал бегать в разные стороны, зачесался за макушку и отвечает. Да я это сделал, чтобы суд был на А Мария Ивановна, суп-то наваристы, Вовочка получился, но вот повара, у нас теперь все седые.